Здравствуйте, меня зовут Анастасия, это урок по GetResponse, специально для проекта Валиб из офиса. В этом уроке мы будем учиться отправлять рассылки. Я вошла в свою учетную запись, выбрала компанию, и сейчас я должна решить, какую рассылку я буду отправлять. Захожу в меню «Рассылки» и вижу «Создать рассылку». Это означает мгновенную рассылку по выбранным группам подписчиков. Например, вы хотите сообщить о выходе новой статьи или о каком-то событии на своем блоге. Также можно создать автоответчик. Автоответчик – это аналог автоматической серии писем и других сервисов, чтобы было понятнее. Давайте попробуем создать рассылку. То есть мгновенное письмо по выбранным группам подписчиков. Новый конструктор писем. Имя сообщения – это название рассылки для вас. Тема – это тема сообщения, которую увидят получатели. Включаю отслеживатель переходов по ссылке. Нажимаю следующий шаг. Выбираю шаблон письма. Пусть будет с одним столбцом. Здесь элементы, которые вы можете перенести в ваше письмо. Подправляю текст на свой. Приветствую подписчика. Для этого могу выбрать в данном меню его имя, фамилию или другие данные. Выбираю имя. Следующий шаг. Выбираю компанию. У меня уже изначально была настроена определенная компания. Я выбрал ее перейти 50 раз в руку. На всякий случай Точнее, что это она. Можно выбрать несколько компаний. Любое их количество. Следующий шаг. Теперь я могу либо отправить это письмо сразу, либо запланировать отправку на определенное время. Теперь посмотрим, как писать автоматическую серию писем или автоответчик. В меню рассылки выбираем «Создать автоответчик». Автоответчик может отправляться в заданное время или может отправляться в зависимости от действий подписчика. Например, от перехода по ссылке, от того, открыли подписчик письмо предыдущее, поменял ли свои данные или получает уже какую-то конкретную рассылку. Вот здесь вы будете выбирать в зависимости от ситуации. В день 0 это означает, что первое письмо будет получено в тот же день, в который подписчик подписался на вашу рассылку. Выбираю рассылку. И выбираю, когда отправить письмо сразу с задержкой или не ранее какого-либо времени. Если у вас какая-либо бизнес-рассылка и вы можете убрать, например, субботу и воскресенье, когда получение этих писем будет не актуально. Выбираю письмо, если оно заранее подготовлено, либо создаю новое, как создавать письмо мы смотрели ранее. И теперь могу либо просто сохранить, либо сохранить и отправить. Я сохраню. Название автоответчика указала. После сохранения вы видите вот такой вот календарь, в котором вы визуально можете представить, какой, на какое количество писем в автоматической серии вам нужно сделать. И с каким интервалом вы будете их отправлять. Например, через день. Например, вы хотите отправлять письма через день. Соответственно, пропускаю день. Через день добавляю новую рассылку. Новое письмо в автоматическую серию. Видно два дня с момента подписки. Также устанавливаю настройку, когда отправлять, по каким дням. Создаю или выбираю из готовых писем и сохраняю. Таким образом вы можете включить в автоматическую серию необходимое количество писем и сразу запланировать их отправку. На этом все. Это был урок специально для проекта. Валим из офиса. Пока-пока.